Данное видео создано в развлекательных целях, Все показанное сегодня пользу Броли. Штребух! Всем привет, с вами Штребух. И в этом обзоре еды я решил устроить экстремальный эксперимент. Я возьму одну помойку, извлеку из нее штук 6-7 пакетов с мусором, принесу их домой, разорву с и осмотрю эти пакеты на наличие чего-нибудь вкусненького. Так что всем приятного просмотра. Такого еще не было нигде на YouTube И поставьте лайк под видос за смелость. Мы взяли две вот такие большие сумки для того, чтобы туда все сложить пакеты из мусорки. И Кирюха уже начал там что-то находить. Мы набили сумки пакетами с мусором и идем домой. Здравствуйте, Сергей Петрович. К сожалению, мы с Кириллом не можем подойти на встречу на нашу бизнес бизнесменскую корпорацию. Oh, потому что у нас сейчас намечается очень сытный ужин. Oh, да, подойдем через пару часиков. Oh, ну все. И я вам отзвонюсь. Угу. Все, до встречи, Кирилл. Да, подготовьте акции и э, чемоданцы под купюры, да, побольше. Хорошо, все. Печати тоже возьмите. Угу. Кирилл Андреевич, э, перед вами находится семь пакетов из мусорного бака, которые мы только что извлекли и прямо сейчас мы будем разрывать каждый пакет и посмотрим, что же там будет вкусненького потому что мы без понятия вообще, что там находится это чисто, ребят, экстремальный эксперимент такого вы нигде не увидите больше на ютубе это только у меня на канале вот из-за этого поставьте лайк под видос очень серьезный, мощный и напишите в комментариях как вы думаете, сколько мы вкусной еды найдем в этих пакетах? И всем приятного просмотра. Ну а мы себе пожелаем только лишь удачи, потому что это на самом деле опасно. Потому что мы не знаем, что в этих пакетах реально. Там может Знаете, быть дерьмо. Деликатесы в любом случае. Возможно, и будут деликатесы. Но я, в принципе, готов ко всему. И у меня даже есть, знаешь что? Тебе перчаточки. Чтобы ручки не запачкать. Благодарю. Ай! Затекла, заломила И у меня партия перчаточек Все, что будет съедобное и вкусненькое В этих пакетах мы будем кушать Как вы знаете, мы живем как бы, В непростые времена И иногда, порой, для того, чтобы себя пропитать Приходится идти На подобные вещи А еще хочется чего-то нового Кирилл, я думаю, начнем вот с этого маленького пакета Все, что будет мерзкое несъедобное, будем сразу выкидывать вот в эту огромную сумку Картофельные очистки Первое, что я увидел Даже не разрывает пакет А ну-ка, чем пахнет из него? Картошка, наверное В принципе, пахнет улицей, кислородом mm -hmm. Ну что ж, приступим. Так, здесь было чуть-чуть молочка А здесь чуть-чуть Каких-то морепродуктов Майонез Отсутствует, ничего нет Вообще абсолютно ничего, ребят Даже пакет просвечивается Выдавили все до последней капли Нам ничего даже не оставили Ан Аналогично здесь Здесь тоже, как будто ножом вот так выдавливали Месье, нам не повезло с этим пакетом Подождите, суда. Возможно, вы ошибаетесь Но если вы считаете, что картофельные очистки съедобный, Тогда я, возможно, ошибаюсь Картофельные очистки можно как бы тоже отварить. Моя собака, царство и небесное, питалась кашей из картофельных очистков и каши и крупы. Смотрите, месье, здесь есть одна ягодка виноградика. Пожалуй, я ее и продегустирую. Ведь я же сказал, что мы будем есть все, что будет съедобное в мусорных пакетах. Виноградик очень сладенький, ребятки. Ирюха, тут еще есть одна ягодка, но немножко вялая, но съедобная по-любому. съедобная. Вот еще одна слегка подгнившая, но я думаю это не особо страшно. Ну в принципе все. здесь там миллиграмм молока на донышке йогурта. И кстати я раньше когда очень сильно кушать хотел. Обычно на крышке от йогурта вот здесь остается йогурт, его можно слезать. Но в этом случае здесь йогурт очень жидкий. Поэтому в этом пакете нам не повезло, ничего вкусного почти не было. Сейчас мы это все закинем в мусор и будем извлекать следующий пакет. Ну что ж, месье, здесь вот еще один пакетик. Этот уже посытнее, пожирнее, побольше. Ух ты, я уже вижу ссылок. Опа, офигеть, такого я не видел конспект места работы изменения с 372 статья тут написаны интересные цифры ну и самое главное название шлюха и очень красивые рисунки рисунки очень красивые не будем заострять внимание на этих иллюстрациях как я вижу здесь уже сачок стоит так, смотри какой j7 fresh какой-то апельсиновый. Кстати, он даже не просрочен. Срок годности до 13.11.2020 года. В принципе, сок должен быть вполне питательный. Тем более, это фреш. Нужно его обязательно сболкнуть. Кирилл, я думаю, вам лучше стоит первым продегустировать этот сачок. И тут я смотрю, висит какая-то женская волосня. Я, пожалуй, ее уберу. Не знаю, видно или нет вам, ребят. Вкус апельсиновый. Ух ты. Я другого мог и не ожидать. Мог быть и не апельсиновый вкус. Ребят, он уже скис. У тебя проблемы, походу, со скусовыми рецепторами. Он скисший. Кирю. Вот это уже джекпот, ребятки. Сытные памперсы. Но, как бы, такое точно есть не советую никому. Потому что там внутри есть детские какашки. Охренеть! Видеорегистратор без карты памяти. Как вы считаете, это достойный штуковина? Давайте посмотрю. Каждый мой разъем имеется. Это вот в да, комплекте. даже это чехол. Чехольчик есть, ребят. Ну, так. найти электронику в этих пакетах я даже и не мечтал. Интересная очень вещица. Он, правда, весь мокрый в этой рыготне, Но, возможно, он даже рабочий. Нужно будет проверять. Но это крутая находка. Сейчас попробую включить. Зажал кнопку. Но он не включается. Видимо, сел. Ха, неплохо. Искали еду, а нашли неплохую электронику. Шаверма. Остатки. Уф. Скисло. Да, ребят, очень обидно. Шаверма-то с не дожила до обзора еды. Нашли бы мы этот пакет пораньше, возможно, да. она была бы нормальной. Кислое мясо точно не как посудить. Ну, Сок еще можно выпить, боток, а это нет. Ребят, сосочка, на худой конец можно и пожевать, но если кушать сильно хочется. Кирилл, я думаю, здесь больше ничего нет, поэтому все это отправляется в помойку. Так, ребятки, приступаем к обзору следующего пакета. Жопать, что-то сильно болит у меня, Кирилл, поэтому я, то есть... да, я хочу, чтобы вы это продегустировали. Я пока пойду личины отложу, потому что очень пробивает. Сметана, домик, деревня. Срок годности до 10 октября. В принципе, на вкус нормально. Еще сметана, и это уже гармония. Срок годности до 11 октября. Посмотрим. Пахнет нормально тоже. Сахарку бы еще добавить. Очень люблю есть сметану с сахаром. Хорошие. Ого! Текила 38%. Это дело закончим конфетами. Конфеты Белиссимо. У них срок годности до 23 декабря этого года. Хоть они не прошучены, но налет на них уже имеется. Но на вкус это никак не повлияло. Следующая вот такая баночка. Непонятно с чем. Я не знаю происхождения этого продукта, поэтому пробовать не буду. Скорее всего, это какая-то маска для лица. Тут есть еще сухарики. Сухарики со сметаной и кропом. Сочные хру хрустящие сухарики. Тут осталась какая-то мама-лама на 28 октября. Какая-то пара носков. Огурчик. С водочкой бы зашло, но водочки нет. Поэтому так сил. Пакет на этом закончился. Больше ничего тут интересного нет. Катя! Ау! Подай бумаги. закончи. Ребят, немного обосрался. Бомбануло после прошлого обзора еды из помойки. И бумага еще и закончилась. Давай. Сейчас я вернусь, я подключусь. Я там слышал, много всего съедобного получилось извлечь с пакета. Даже тыки он поепил. Я в шоке, ребят. A few moments later. О, вернулись? Да, миссия, я немножко просрался. Давайте вашу очередь открывать следующий. Спасибо большое. Я очень долго этого ждал, пока срал и хотел поесть сытно. Промахнулся. Они идеальны. М -м -м. Пакет из магазина верный, не И, видимо, очень сытный. Ведь пакет тяжелый. Но вы миссии, просто смотрите, все, что я здесь найду, все мое. Мы уже свое урвали в прошлом пакете. А мне даже ничего вы не даже досталось. Не говорите, ты... Как не досталось? конфет Ребятки, одно яичко. Уже откладываем. Вот еще одна коробка с яйцами. Ух ты! Это яичко все мокрое. Вот эти, в принципе, сухие, красивые. Тут, правда, немножко желток потек. Но это, в принципе, ничего страшного. Сосисочки. Пахнут яичными желтками и сосисками в перемешечку. Изумительный запах. Но сосиски под вопросом. Им нужна срочная термообработка. Пережарка. В принципе съедобные. В этом пакете, как я вижу, ребятки, есть еще какой-то походу лаваш. Что это? Лепешка. Сырная какая-то штука. С крабовой начиночкой. Пахнет в принципе приятно. Мне очень интересно, что это вообще такое. Это лаваш карри-чеснок. Из пшеничной муки. Офигеть, руки очень липкие из-за желтка. Наполнение из, из крабовых палочек. Ну, в принципе, очень даже съедобно. Будете удивуть. Но если вы угощаетесь. Да, чуть-чуть вот тут. Вот. Мне нравится. Я тоже. Продукты. Тогда, пожалуй, мы это отложим чуть-чуть в стороночку. Следующий пакет разрываю и осматриваю. Морковь по-корейски со спаржей. Не, ну это просто превосходно. Ммм, пахнет очень изумительно. Согласен. У меня под это дело есть даже две вилочки. Держите, месье. И мне одну. Ну и думаю, лучше мы вместе это все продегустируем. Ну Очень съедобно. Я считаю, очень съедобно. М -м -м. А -а -а. А, угу. а здесь в миссе, как я вижу, еще хм, одно яичко, еще чуть-чуть яичек. Вот хм. ты смотрится хорошо. Ну что же, я думаю, их тоже нужно попробовать. Хм. Яички должны быть просто восхитительные. Пахнет обычным белком яичком. Классическое обычное яйцо. Одни белки. Для прироста мышечной массы из помойки. Болезно и вкусно. <к waisting getsised> Закрой <noise> подальше, за, за... окно выйти. Там, видимо, чей-то обед, который уже пропал. Наверное, месяц пролежал. Пожалуй, ребят, на этом столе больше нет ничего вкусненького. И мы приступаем к следующему пакету. И надеюсь, там будет что-то повкуснее, чем здесь. Ну, ничего, еще у нас три пакета целых есть. следующий пакет ну, вместе разорвем ух, ух, ух, ух. что это? это это табак американский какой-то видимо для ну, это итальяна. не итальяна. Да. да есть зубная щетка для же две ой а Но они даже... использованы это я подумал новое. Нет, это тоже. Вот здесь, кстати, самое. Тоже не новое. Мне зубные щетки нужны для гаража. Очистить материнские платы. Я это забираю в гараж. Памперсы со какашками. Еще один. Агуши чуть-чуть было. Чуть-чуть молочка. Ой, брызжит. Ммм, мем. Мсье, я смотрю, вы очень аппетитный пирожочек, заметили. Пахнет о -о очень сильно отвратительно. Понюхайте. Ну, вот не знаю, пойду. вот так лежал, ну, желания мусаря. особо нет. Мусор лежал. Я попробую, он вроде с картошечкой. Ммм, он вкусненький. Довольно-таки аппетитный. Не желаете э, вкусить? Довольно-таки хороший. Здесь можно. Картошка подгорчена. Чувствуете mm. нотки горчинки? Фу, там воняет сперва. А тут еще килька осталась. Mm, так вот, что сильно так воняло. Mm. Посмотрите, ребят. Ненадлежащие условия хранения, скорее всего, уже. Очень неаппетитно. Пожалуй, это есть я бы не стал. Ну, даже кошка моя бы точно не стала бы есть эту кильку. Я думаю, надо приступать к вот этому шикарному, огромному синему пакету. Ох, у Да, Биби. Салат с тунцом и авокадо. 190 рублей кто-то за него платил. А годен до даже не написано. Но дата изготовления 8-10. Пахнет кислинкой. Все с скисло, пожалуй. Ну, я не буду покупать. Я тоже не стану. Очень опасно. Тут даже соус вздулся. Давайте дальше посмотрим. Это только верхушка. А, сплю, да. Раз само блюдо пропало, mm. а соус, возможно, еще живой. Mm. Соус карри. Mm. Сладенький, как Чуть-чуть mm. шоколадки. Риттер спорт. Я, пожалуй, кусочек откушу, потому что я риттер спорт очень люблю. Mm. Mm. Восхитительный mm. шоколад. Возможно, здесь еще остался какой-то шоколад. Бучерон какой-то. Был когда-то. Здесь даже жучки завались. Надеюсь, в том риттерспорте, который мы сейчас поели, не было жучку. А тут я вижу, наверное, больше ничего и нет. Ой, нет. Смотрите. Русский сэндвич с курицей и грибами. Выглядит он, в принципе, как-то пока непонятно. А вот срок годности у него годен до 9 -го числа 10 месяца. Сейчас уже 14-е. Кирил, думаю, тебе стоит первым его понюхать. Сейчас я для тебя открою. Mm. Да, пахнет кислинкой и с кисшими огурцами. Вот видите, ребятки, вот они. Скишие огурцы вот зелененькие. Из-за этого вообще не аппетитно выглядит. Но в принципе здесь помимо бытовых каких-то отходов нет ничего больше вкусненького. Ну и последний пакет. Сумка, отдай мой носок. Что за напасть-то такая? Последние носки сейчас продырявлю. А я вижу тут уже вкусненького много всего. Чайный сувенир печенье сахарное. Держи себе печенюшку. Ой, М -м -м. очень вкусно. Надеюсь, тут нет червячков. Пожалуй, это самое вкусное, что было в этих пакетах. М -м -м. Чипсики. Что-то это превосходное. М -м -м -м. Не передать словами, насколько они вкусные. Жаль тут совсем чуть-чуть. От этого они еще более вкусные. Смотри, Кирилл, сколько еще тут сладости осталось. Какие-то белые штучки. Еще печенюшки в виде звезды. Кстати, оно отдает какими-то прокладками. Я думаю, нам нужно э, продезинфицироваться, Кирилл, после такой мощной дегустации. А что у нас для этого есть? У нас для этого есть все. Во-первых, вот такие стаканчики. И Кирюха обнаружил в мусорном пакете небольшую порцию согревающего напитка. Ну вот тут в целом вот столько. Сейчас разделим на двоих. Так, а теперь закусончик. Все. Под закусончик вот Кирюха еще и достал там конфетки. Ну и Кирилл, бахнем за то, чтобы помоечка кормила намного сытнее, чем в этот раз. Потому что, как вы видели, ребят, эксперимент, в принципе, удался. Нам удалось извлекти из семи пакетов, немного похавать. У меня, как видите, бомбит уже пукан, потому что... Я немножко попитался едой из помоечки, и теперь настала пора продезинфицироваться. Что ты скажешь по этому поводу? Побольше бы конфеток и согревающих напитков. Да, давай за это и выпьем. Ну и за то, что вы поставите лайк под это видео и покажете его друзьям, коллегам по работе, коллегам по учебе и всем абсолютно. Давайте продвигать данный контент, ведь это контент, которого вы заслужили. Ну и, конечно же, с вами был пищеварительный гигант Штребух. Встретимся в следующих видосах. А, кстати, забыл кое-что сказать вам, ребят. Помоечка снова кормит.